Где я хотел тут это, попить. Попей. Много игроков в зоне пишет. Вещь, <связь> я тусуюсь. Возле сока. <связь> а кто тебе сказал, <связь> что это сок? <связь> а -а в общем, у нас как бы дело, дело супер доллары. Давай М -м -м. посмотрим. Остановить конвои, Давай, посмотрим. выкрасть клише и доставить их клиенту. Мне только это предлагает. Тео Г. Э С.С.С.С.С.С.А.Н.Т. Понятно. Ну ты бери ее. Грабитель а я свой доминирую... В клетку Пола. Благоразумная, смотрите, отдыхающий. Островитянин. О, я буду островитянином. Маска. О. Ну-ка, ну-ка, да. ну-ка. Знаешь, что самое забавное? Самое смешное, mm. что у тебя одежда, а у меня маска. О, здрасте. Супердолары. Да, Видал мы едем так. Да-да, у нас еще сзади кто-то там. Да? Этот, этот Нет. чел из Чивиха с нами? Нет. В принципе, тачка не плохая, садишь? да? Нет, поехали так. Ну поехали, хорошо. Ну, нужно военных снимать, вертик Как я понимаю А потом как-то нанести урон к грузовику Дожди, я липучку попробую на него Так подожди, сначала нужно отбить охрану Вон они погнали Они вовсю погнали Здрасте, здрасте Стоять Фига вы вы не охренели ли? Он еще и встал, а. Уезжай. Те, отсюда. Офигеть, они еще поднимаются, их тут пристреливаешь, а сейчас я. Верхний. сейчас липучку попробую. Одной липучки мало. Э? Да, даже менее чем. Вот так вот меня ушатали. Я в него стрелял, ему пофиг было. Кто тебя ушатал? Военный. Я ему надо руку... было, надо было ко мне садиться. Стрелял, стрелял, стрелял, стрелял. Я заколебался наносить урон грузовику. Грузовик, стой! Стой, паскуда! То да ты посмотри на него. Может стоит перед ним встать. А он тебя снесет. Ну, на какой-нибудь это Грузовой тачке. Да блин! Японский бог. У меня еще одна липучка есть. Поехал догонять, короче. Так, здрасте. Я вновь Верти. с вами. Вертику пофигу да? Или я его Ой, не, доставлю, я не Он понимал. меня развернул, кстати. Я боюсь, так просто мы от не отделаемся. А где вертолет вообще? Я не вижу его. Вон он. Все, теперь а, во все, рванул. Бум. Блин, долго же я по нему стрелял? Так, подожди, нам что нужно? Этот грузовик остановить, по сути? Нам нужно грузов... в грузовик в этот стрелять. Стреляй в этот грузовик. Именно в грузовик, не в ПКП. А в людей не надо? Можно. Но смысл от этого ноль. А не в броне. Это японский бог. Ой, блин. Съехал с дороги. Оу, oh, oh, это что еще было? воу оу, oh, oh, oh, стой, сзади пулемет. Подожди, подожди, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. Я водилу снес. Подожди, hmm. стой, стой, стой, стой. Куда ты едешь, стой. Пошли пулемет заберем. Вою налево. Так. Ну чё будешь стрелять? Да-да-да. Давай, садись. За передний садись только. Поехали. А кто стреляет? Сейчас мы разнесем. Вон, стреляют, сидят, вон машины. Да-да-да. А, слушай, блин, перехватите. Далеко очень. Ладно, погнали. Так тебе? еще как мне я уже видел этот внедорожник не раз нет это я вон видишь какой красивый а... <связываешь> Майами, учитывая, видишь? Что я, учитывая что я в маске такой же как у тебя рубашка такое ощущение как будто я у тебя просто вторую рубашку отжал и маску сделал <связываешь> ты обрати внимание ну да <связываешь> я тебе про то и хотел сказать еще в начале короче нам надо его сейчас догнать ты будешь сейчас стрелять в него, может быть, что-то получится. Но я не пойму, почему он там открыт? Он, по идее, должен быть закрытым. Он, он открывался, потом закрылся. А, да. потом из него... Слушай, может, из него как раз и выехала вот эта хрень с пулеметом? Может быть. Как варик. Давай, короче, шмаляй именно по грузовику. Ты имеешь в виду, Ну да. Стой он, О! все. Скажи, стал. Войдите внутрь грузовика. Постой! Постой, постой, я тебя довезу. Нормально тебя там? огонь Только осторожней, там наверняка есть чувачки. Да нет, вроде никого нет ничего не значит что мы вошли открывай давай терминал вирус. вирус я буду встречать я уверен что они там есть так ну открывается вон они все забираем что ты там решил забрать-то? Не знаю, что они. Сундуки, нет. забирай. Забрал, блин. Забрал. Стой. Вот все. Отлично. Поздно. Куда-то куда полез, я не знаю. Не Какие-то шлены на стали были, я забрал. А, ну на столе тоже забрал, хрень. Поехали. Выходим. О, еще будет жопа, Сверх давай. Я садись. Залажу. А? Сзади вот. Да ладно, фиг с ним. Поехали. Тут еще и спереди вверх будет. Ох, О, нормальды Блин, ну, только я не могу поворачивать полностью, только задний вид он меня. Ну давай тогда спереди садись. Давай, я подожду. О, нормалок. Нормалек, вообще. Ты что такой медленный? Кто я или он? О, смотри, спереди жопа. Ля как шмаляют, спереди, спереди, спереди. Да как побежал. Че, мать, а чё они такие агрессивные? Я сейчас чую... О, нормаз. Где-то еще спереди. Вопрос. где? Да, фиг с ними уже. Походу уехал. Доставь клише клиенту. А где погоня? Сейчас, вон впереди погоня. Уже сзади. Вон Материнка. еще спереди погоня, видишь? еще спереди погонят, твою мать, то да господи. А -а -а -а! <рорганские> я выпал. <с� future> <dropdowns> я вижу. Я, я тебя прикрываю. Все, давай залезь. Залезай, залезай, залезай. да ребят до свидания right. капец они спереди атакуют это жесть так, армаз стреляй Армаза вот пахи. в этих дебилов стреляй стреляй он армаз главное ему покрышки нафиг пробить и все он это вылез. еще спереди hey, дарявая отлично блин, как они заколебали они в лоб когда летят это бесполезно это просто какой то трэш когда они в лоб летят прикинь такой этот, грузовичок боровичок блин в тебя влетает и по нулям просто ну ты видел угу. жесть и увернись от него попробуй когда он у тебя летит козлина Господи, что это за звук был? все Вс ⁇ Никто нас не будет трогать! Ну да! Мне заплатили 5000 за то, что я с тобой работаю! Круто! Просто вот за то, что я с тобой работаю! Нормально! Да? <связываем> Разъезжаемся, уваже. О, смотри, смотри, смотри, за нами гоняется. Ты в сори? Что вообще такое было? Шо? Куда он поехал? Стой, чувак! Уходи. <связываем> <связываем> <связываем> Пошел его тачку украсть. Но он же к нам ее привез. Да, ну давай, подожди. Давай, давай, давай, давай. Вези меня, вези. Так, ну ты сдай, я <с> как я тебе залезу. О. Да. <с> <с> да. Кругами вокруг. Проблема просто, сесть. Да. <смех> Мотоциклист, до свидания Да, я понял Куда-то немного не туда сдал, да? Все правильно Ёшкин-кошкин нет, с... туда, в под подзем... mm -hmm. Да-да-да, в подземочку. Смотри, смотри, он за нами, что ли, едет? А Дурак, что ли? Доставляем. Дурак! Все. Опа. Хрена себе. Воу-воу-воу-воу! Насколько мы блатные! Задание пройдено! Да... 50 тысяч? Это там что на двоих 50 тысяч дали? 166 мне дали. Заказ выполнен. Дело супердоллар и цель банковской клише. Выплаты доля KJC Санты. 18 с половиной. 18 тысяч. За что? За пиздёж. Вот я о том же. Садись. Цена пиздежа даже стоит. Поехали. <свес> О, погнали. Уууу!